Приветствую вас друзья, с вами Юрий Худаченко. В этом видео уроке расскажу и покажу, как правильно подбирать хэштеги на свои посты в социальной сети контакт. И бонусом расскажу, как правильно их использовать. Так что досмотрите этот ролик до конца, будет интересно. Поехали. Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Соответственно, тематика поста будет это. Что для этого нам нужно? Для начала э мы нажимаем фото. Нам нужно выбрать фотографию, которая будет у нас стоп. Вот, собственно, я буду выбирать картинка пост. Так она выглядит. Соответственно, нам нужно только заголовок написать. Пишем. Днем Святого. Валентина. Ну и какой-нибудь. Дальше что нам нужно? Чтобы этот пост начал работать, эта картинка гулять по интернету, нужны теги. Кто-то скажет, теги не работают. Э, это не нужно делать. Послушайте, ребят. Хотите делайте, хотите не делайте, я делаю. Я вижу, что работает. Правильно что работает. И просто использую. Так. Будем теги. Пишем теги. Так. Тут пишем юмор, пардон, юмор, опять, поделить, короче, ну не суть, э -э, у меня они готовы уже, эти теги может, придумать. вот, э -э, смотрите, э -э, если мы так выложим этот пост, соответственно он будет как-то ранжироваться, он будет идти там э -э, в ленте, но, как только человек прочитает, он может даже не специально нажать на этот тег и убежать от вас, вашего поста. Наша задача, надо привлекать хэштегом, чтобы люди не уходили, а чтобы люди приходили и оставались. Но как это сделать? Выход есть, это мы удаляем. Нажимаем на картинку. Вот, вот здесь есть редактировать описание. Вот сюда мы просто оставляем эти теги. Ну и здесь можете еще подписать также. С днем Святого Валентина. Вот так. Вот. Это мы сделали, но прежде чем выкладывать этот пост, нужно проверить теги, рабочие они или нет, стоят вообще с этими тегами работки. Что для этого нужно? Кто работает мышкой компьютера, нажимаем на колесико и открываем каждый хэштег. каждый хэштег вот смотрите так. вот мой тег э, вот мой пост то есть э, вот тег. смотрим минута назад с таким тегом а, так две минуты назад так, еще вот минуту назад, 8 минут, 9 минут. Короче, этот тег нам подходит. Мы закрываем просто и следующее. Так, вот, приколы тоже. Минуту назад, 3 минуты назад, 8 минут назад. 5 минут назад. Этот тег подходит. Так, с праздником. 2 секунды назад, 2 минуты назад, 8 минут назад. Короче, хорошо. Так, 11 минут мы его используем. Смотрим. 3 минуты назад, 3 минуты назад, 3 минуты назад, 3 минуты назад. 3 минуты назад, это один тот же, 3 минуты назад. Короче, тут 3 минуты назад, короче, все 3 минуты. 4 минуты назад. Это тоже подходит. Дальше, да. Смотрим. Так, веселье. 43 минуты назад. 51 минуту, 56 минут назад. То есть этот тег тоже нам подходит. 14 минут две, ну короче это тоже так нормальный дальше идем Валентинка так Пять минут назад пять минут назад тоже это подходит а, дальше идем так день всех влюбленных 4 минуты назад один а нет короче так тоже хороший работает о как угадал вот так смотрите дальше февраль 11 минут 13 минут назад 16 минут 17 минут Суть в том, чтобы этот тег был э, свежий. Э, если вы будете выкладывать, допустим, он там, э, вы сделали, он там месяц назад выложен этот тег, мало вероятности, что люди у вас э, в ленте это, на вас придут. Может этот тег, я сейчас покажу, как это выглядит, как мы только опубликуем. Ну и как и обещал, бонус, э, в чем суть вообще этих тегов э, вообще что как используется это вот здесь э, выкладывайте когда теги не больше 10 штук э, выложите больше я тоже это делал я не знал сейчас я это знаю и применяю э, ваш пост просто не будет в ленте транслироваться это вы должны учесть Вот такой вот лайфхак вам. Так. А, кому а, было видео полезно, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. А, всем добра и позитива. Ну и всех с праздником.